И грех искорений, сделай нас велие снега, ждет верой, сохрани, придите вы скорее Христу теперь, и Он рукой своей откроет дверь, Найдете там, как сладостный. I'm going Запини я всегда листей скорбей. Принесите все друзья в отцовский дом. Сияют ярче дня святые в нем. Венец блестит и песня там звучит. И в вечной славе там сам Бог царит. Спасибо.